Да уж... Я как узнала, я был в шоке. Сегодня, короче, у нас такая полная жопа. Дочка поломала руку. Накануне наших новых съемок, нового видеоклипа «Папа и дочка читает рэп» шестая часть, которую мы хотели для вас преподнести. Это такая неплохая была бы работа. Но бита постучалась к нам в двери. И сейчас в этом маленьком влоге Лера расскажет вам, что и почему, и как это произошло. Думаю, месяц пройдет быстро. Мы будем пока лечиться, будем работать еще над текстовками. Сейчас еще пишу один текст. У нас есть чем вам спорадовать. Папа, а ты мне откроешь? А ты... Метер -метер -метер. Сейчас я открою дверь. вот это переломчик сломали руку расскажи как произошло что случилось мальчик ударил голову больной у меня такое ощущение как будто у него реально проблемы с головой мы были в кабинете мы там переодевались на физкультуру там мальчик зашел получается мы не могли переодеться И мы сказали что он может свой кет одеть в коридоре он сказал, я буду переодеваться столько, сколько хочу. Я его, получается, взяла за руку. Он, на... он взял кулаками, начал по голове, по сердцу, по руке. Я ему даже дело в том, что даже за руку не успела взять. то да не, мне просто смешно, как я месяц опять буду ходить. Танцы все, да?